Здравствуйте! В этом ролике я расскажу об ошибках правильного питания, а именно пять ошибок правильного питания. Переходя на правильное питание, эти ошибки правильное питание совершает каждый второй ппшник. Правильное питание это не только есть здоровую пищу. Правильное питание это сбалансированное питание, и это единственное правило. Итак, 5 ошибок правильного питания. Ошибка номер один: нельзя злоупотреблять обезжиренной пищей, организму также нужны жиры, как белки и углеводы. Ошибка номер. 2. Сладкое вредно в любом виде. Хоть мед, хоть кленовый сироп. Это все равно сахар. Поэтому злоупотреблять не стоит. Ошибка номер три. Избегать однообразия. То, что овсянка и яблоки очень полезны, не делает полезным рацион только из этих продуктов. Чем разнообразнее ваше меню, тем приятнее и легче соблюдать принципы правильного питания. Ошибка номер 4. Снова о жире. Обезжиренная молочка не дает никакой пользы. В ней также нет кальция, как и жира. Зачем-то дает есть. Ошибка номер 5. Есть маленькими порциями. Почему-то кажется, что полезные продукты можно кушать тонами. Так вот нет. Польза от этого больше не станет. Надеюсь, что вам помогут эти советы, как и мне. Я пересмотрела немного свое меню и теперь получаю больше наслаждения от такого питания. На этом все. Надеюсь понравились мои советы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всего вам доброго.